Сегодня наш э, день, он необычный, потому что нет стульев, нет э, банкетных столов, нет кофе-брейков. Но у нас есть операторы монтажа, у нас есть профессиональная видеосъемка, у нас есть свет, у нас есть то, э, что раньше нам казалось ненадобным. И именно карантин показал нам то, насколько нужно быть быстрыми и адаптивными к изменениям. Я хочу поблагодарить каждого, кто сегодня был с нами по ту сторону экрана, потому что вы пример тех лидеров, которые точно так же гибко адаптировались к изменениям и готовы применять услышанное в опыт благодаря тому, что вы сегодня получили на нашей конференции.